И всем ребят, ребята, на связи, как всегда, Хайлос, и со мной сегодня Лаки надо. И записываем мы это видео, как всегда, в 12 часов ночи. Только вот у него не 12 часов ночи, у него 10 часов ночи. Мне бы такой быть часовой пояс. А у меня 12 часов ночи. У меня уже 22 второе а у него только 21-е. Да, смысле, а, ну да. ну, через девять, через четыре часа можно считать. Ой, ну, все давай. Так. Ой, блин. У меня гемка есть. Yes. Все, хоть бы ты был, хоть бы ты был, хоть бы то, та. тогда. А что я глючи? А что? А прохожу вообще я тоже так устал ты где? А далеко-далеко такс, а ты сейчас где вообще? я там где далеко зачем ты там, если я, ой Да, конечно, упала. Да, я ненавижу. Я упала два раза уже. Хорош. Я, потому что уже башка не валит. Как-то таки играть. Вот, короче, одноклассник вчера, короче, был дежурным в классе и сказал, и сказал куда упал, Ай, и господи, почему-то почему-то вы из духа пячем. Ну yes. ладно, еще три раунда, yes. еще три раунда. Блин. Uh. блин, я хочу отыграться. Если я выиграл, выиграю? Ну да. Давай всей командой раз запишем. Не знаю, все получится. <ррорайка> Минус. Минус. Э, в Минус. Минус. А. Ну, честно, у меня башка не валит, поэтому я тоже не могу играть что На мою время посмотришь? Я вообще не знаю, вот. что. Я вообще думаю, что знаю. Я вообще у меня башка не валит. У меня стрим недавно был. Все, минус а, ты, чё, ты сдох? Зад... Ты сдох? Чего? Ты сдох? А, ты там, но... На... Я тебе сейчас лестницу дам, я тебе сейчас лестницу дам. Есть, Да... Вот, Спасибо, еще не видимо, что я нет. Ой-ха. А. Дмин. Мин, я должен вышли. Ну, дальше. Ладно, все. Запускай. Угу. <с mouths> <с и> <сл STEVEN> Давай. Ты за что? Я что, успел что ли? Ты зачем два раза-то в одну пошел? Ой, Ой, я вышел случайно. ВБСК случайно зашел, в смысле? А что, у меня тут черный экран, что я а нет? не черный. Ну, Свет, ты еще где? Не понял. Ты... А, я понял где-то. До свидания. Ну, блин, ты играть не умеешь. Давай. Ты опять проиграешь. Нифига ты профессионал устал. Нет. Нет. Нет. Тут даже ловушки нету. нет. Я так и знаю. Сколько мне еще осталось? У тебя еще две жизни. Ты что там делаешь? Бог, а, блин. Это Давай еще раз, последний раз. А, так ты где что? -то? Так ты куда? Сейчас ты будешь этим гадать. А в смысле почему кнопка не работает? Так, так вот делаю, так вот. Я вообще так плохо жестко жестко вообще. Жестко-жстко. Почему ты так далеко? Так От тебя открыть. Мой раз начала смысл. А блин. Сейчас. Я ни разу еще даже типа в твою ловушку не попал. А? Кстати, блин. Боже ж блин меня с Ммм, спусти, пожалуйста, меня спусти. Я не знаю. Что... Да. О, блин. Сейчас ещё будут. А там чё за мятяит то е -е -е. Митяй, ты чё? Ну а всем спасибо за просмотр. Всем Все. спокойной ночи. У кого сейчас такое же время, как у меня? Да. Потому что я устал еще. И что ты сейчас скажешь лаки надо? Короче, пацаны, в Играйте в Dead Run. И всем удачи, всем пока. И всем спокойно ночи. Я сейчас спать пойду, в общем. Вот. До свидания.